очень красивое небо шамайм, яфейм, мамаш Ах, мамаш, кеф, линь, мото Привет! Новая зарисовка из детского сада а, Описываю ситуацию вокруг, контекст У ребенка а, начался кашель это кашель, в принципе, обычный, знакомый мне. Он, на игре, называется щиул Это влажный кашель с мокротой. Он носит такой аллергический характер. И ребенок в первые дни этого кашля достаточно много кашляет. Когда я его забирала из садика, вчера, мне помощница воспитательницы сказала, что «Сими лев, Натаниэль, Мамаш, Миштаэль, Ахбе, Вэулайта, Силу Машу, Ошатитнило, Сироп». Обрати внимание, Семилев лев очень сильно кашляет. Улайта сильно машу, может быть сделай что-нибудь ему и сироп. Может быть дай ему сироп. Это было вчера. Сегодня, когда я пришла, я наблюдала за ним дома. Я видела, что он кашляет, но не очень много, в принципе нормально и чувствует себя хорошо. То есть никаких больше других симптомов нету, кроме этого. И когда я его привела, я сказала воспитательнице, э, смотри, это кашель аллергический, здесь аллергии, им лиха. Я предупредила воспитательницу, сказала, что у него кашель, что если вдруг что-то э, да, не так, чтобы она мне позвонила в Аволокахтуто. И я приду его забрать. На что она мне ответила, я шла не сайон, лаела демстридор. Э, стридор это, кстати, такая штука, которую важно знать мамам. Стридер это ложный круг. это когда ребенок от кашля начинает задыхаться вот, от мокроты, от того, что у него идет отек гортани. И у меня, когда был, был старший сын совсем маленький, у меня это было, и я не знала, как это называется на иврите, мне пришлось тогда э, в таком в панике залезать в словарь это все искать. Вот. Стридер это ложный круг. это ситуация, когда в целом нужна срочная помощь, здесь такого не было, ну, то есть она мне сказал, что у нее был опыт с более серьезными ситуациями, типа стридера, и такой кашель ее вообще никак не смущает. Я вращаю, что она не беспокоится по поводу кашля, вот, значит, это важная такая зарисовочка, потому что мамы, Иногда бывает важно объяснить что-то, понять, что вам говорят, и я надеюсь, что это видео в этом вам поможет. Так, актуальная зарисовка рядом с почтовым отделением. Смотрите, я сейчас ходила на почту, сейчас вводят новый порядок, то есть нельзя прийти на почту и просто вытащить номерок в автомате, нужно скачать приложение на телефон в этом приложении заказать очередь и после этого только приходить здесь вытаскивать. Только у тех, у кого заказанная очередь через приложение, могут получить э, номерок и войти. И вот это столпотворение, оно связано с тем, что многие люди затрудняются скачать приложение и не знают про новые правила. Аз эхо, зеолех боевых. Боима Приходят люди, у меня симляут сим изпар. Вам Пробуют вытащить номерок, как обычно. И номерок не вылезает. Там стоят сотрудники почты и объясняют я обкидимльду чем мы сберем их ли это аппликация на телефон в ихлямин это то драха аппликация как скачать приложение на телефон и как заказать очередь на телефон. вот такая вот штука то есть по-любому придется как-то с этим быть в принципе скачать приложение сложно но вы видите, что творится, пока все привыкнут, займет какое-то время. Теперь внутри почты. То, что мне надо было сделать, а Аюлиша и Хавилот ликабель. У меня было две посылки и обкидываю Элет. Маме спаршили Хавилот, Анюмертлайда мы спарим и это Хавилот. У меня в кассе И что она меня просит, что номера? Я говорю номера посылок, она идет, приносит мне эти посылки и просит подписаться. Вот. А второе, что мне нужно было. Мне нужно было заплатить тест на машину. Это тоже делают на почте. А зайти сахахали шалем, тест авура рехашили. В эзе Шалаути. Эхат шалем. Как ты хочешь заплатить? А Мартила, вот саля шалем. В эхат имэд саля шалем. В эхат имэд саля шалем. В она меня в конце спросила, отмащил а отряха, отмащил, тебе нужно еще что-то, я сказала туда в алахте. и еще, я была в этот раз с коляской с ребенком, вот. и когда я заходила и выходила из-за того, что там куча народу, да, вот. из-за того, что там куча народу, они мне не, могли, не было не пройти. и как я это сказала, бы нулила вор, пожалуйста, дайте мне пройти, нулила вор онило и хулала лавор я не могу зайти а, с, с коляской у меня уже есть номерок, меня позвали. Вот, ну что, желаю вам спокойных посещений почтовых отделений, разобраться с приложением на телефон и э, всего вам самого наилучшего. Вот прямо сейчас мне позвонил мой юрист и значит, фраза звучала так: Значит, не хочет продвигаться дальше по этому делу И хочет прийти к мирному соглашению прямо сейчас Вот, то есть вот так вот буквально по дороге По дороге происходят какие-то точки общения на иврите На разные темы И заметка из супера вот сейчас стояла на кассе, мои покупки, да, продукты лежали на ленте, и меня спрашивают за шелах. Я говорю, кен, да, это твое, да, это мое. Я спрашиваю, кому Будекет. Сколько это стоит? Она проверяет и говорит мне, что шелах шишим 3160. И гамшувалит, эх, это Как ты хочешь заплатить? Я даю карту. Она у меня спрашивает номер телефона. маме спаго телефон шелах как твой номер телефона, и потом я оплачиваю, прохожу. В тот момент, когда я оплачивала, подходит женщина другая, и кладет на ленту свои вещи, и спрашивает, я могу только положить свои вещи, я выхожу. Дальше я снова с коляской застреваю в проходе, потому что там не пройти. Ты прошу, ты бы выкащал от Подвинься еще немножко. Кен, Мне нужно пройти. Вот, Ну все, вышли суперов, слава богу.